Всем доброго времени суток, с вами Катамхали В скором времени на супертест отправляются Сразу три новые машины Две девятки, одна восьмерка Но самое примечательное у нас здесь как раз таки Восьмой уровень, это премиум ПТ Японии Первый представитель Данного класса, данной нации В игре Ну, Получается, да, по традиции Обычно перед тем, как какую-то новую Следовую ветку в игру добавить Разработчики сначала добавляют премиум машину Восьмого уровня, там да, если бывает Там какая-то новая механика Какие-то особенности, чтобы данные ветки продемонстрировать. Ну, здесь как раз новой механики нет, но зато новый тип снаряда, полубронебойный. В кораблях, к примеру, они уже э, давно присутствуют, но здесь получается это как раз-таки только привнесет это в игру. Отличие их от бронебойных снарядов тем, что меньше бронепробития, но больше разовый урон. И здесь, на этой технике, эти снаряды у нас будут голдовыми. То есть, парадокс, голдовые снаряды, бронепробитие будет меньше, чем у базовых. Но зато урон больше. Вот, к примеру, смотрите. Так, среднее бронепробитие базовым снарядом 265 мм, э -э, средний урон 500 единиц. А бронепробитие а, специальным, как сейчас называют, золотым снарядом 230 единиц, но 570 единиц урона, Ну, то есть, понятно, да, по, попали, к примеру, к десяткам, к девяткам, то заряжаем обычную бронебойку с максимальным бронепробитием, ну, или есть возможность подвернулась, пострелять по... Ну, просто тут надо во время боя понимать, кого мы данным снарядом сможем пробить. То есть, да, там средние, легкие танки, ну, и тяжелые 230 мм, в принципе, позволят выцеливать уязвимые места... Кстати, что более-менее позволяет даже делать на средней дистанции, то ли, точность 0,34, ну плюс если хорошо обученный экипаж там, ну и какими-то модулями подкрутить, точность может быть еще гораздо лучше. Углы у нас вертикальной наводки орудия опускается на 7 градусов, угол поворота башни 24 градуса, что ну очень мало, да, можем немного влево-вправо довернуть. И все. Так, максимальная скорость 40 километров, удельная мощность 16,7. Ну, в принципе, по прямой максималку развивать машина будет без проблем. Ну, что касается горки, это уже другая история, но быстрее некоторых других машин все-таки это будет делать. Ну, ждем, посмотрим, что из этого получится. Но ну, я так понимаю, вся эта ветка будет как раз-таки обладать вот этими новыми снарядами, полубронебойками. Так, а, вот еще важный да, момент, что касается брони, почему-то здесь не, не, не, нет э, описания, что у нас там с башней, какая башня, насколько она бронированная, есть только корпус. 200 миллиметров солба и по 30 с бортов. То есть с бортов, даже ромбиком где-то выезжать <свы> не получится, будет залетать все, что можно. Да? Причем 30 миллиметров тут и фугасом пробивать будут. Ну, то есть, прямо выкатываемся, ромбов не делаем. Надеемся, что <свы> корпус что-то отобьет. Ну, башня, возможно, бронирована, конечно, посильнее. Ну. Не, не обладая такой информацией Посмотрим, что из себя представляют Другие две машины Одна, это китайский тяжелый танк Девятого уровня bz 58 2 Кстати, он похож Прям похож, не знаю, копия Просто недавно сам только выкачивал Эту ветку, тяжелый танк вот прям вылитая девятка ТТХ сейчас посмотрим Так, орудие да Проще прочитать, что разработчики про эту технику пишут Чем эти ТТХ Изучать. Так, БЗ-58 вооружен орудием 130 мм, с разовым уроном 520 единиц. Бронебойные стандартные снаряды пробивают 250 мм. Так, специальные 303 мм. Точность составляет 0,37. А время сведения. Долго 3 секунды, время перезарядки 17,2. С точки зрения бронирования машина не выделяется, толщина при передних бронелистов башня достигает 230 мм, корпус защищен более скромно. 70 мм э, в лобовой проекции, что-то вообще крайне мало. Корпус 70 мм, общий запас прочности 2000 единиц, то есть корпус вообще получается картон, но там... Очень сильный угол, конечно, но даже приведенка там будет небольшая, так что тоже танк сможет играть только от башни, который тоже, кстати, бронирован не супер сильно. Какие-нибудь ПТшки на золотых снарядах будут башню тоже пробивать, ну и причем там еще огромный э, лючок, который, скорее всего, у нас тоже будет уязвимым местом. Так, обладает хорошо бронированной башней, так, ну понятно. И удобными углами вертикальной наводки. На 8 градусов орудие опускается, да, для китайских танков это хороший показатель, который позволит ему комфортно играть от рельефа и различных укрытий. Из минусов стоит выделить маневренность машины и долгое время перезарядки. Так, и третье, это у нас... Ну, типа стервы, только немецкая, короче. птшка КАМФ Панзер 3 прж ПРЖ-07ХК. Ну, как всегда, название язык сломаешь. Машина вооружена 105 миллиметровым орудием, с разовым уроном в 320 единиц. А бронепробитие базовым снарядом 268 мм, специальным 320 мм. Время... А, ну плюс, ты, то, что, почему я сказал, что стерва, у нее присутствует вот этот вот осадный режим, в который, когда переходишь, улучшается показатель орудия. Да, к примеру, время перезарядки... Э 7 секунд, тут что-то в скобочках 10 секунд. Не знаю, дальше, типа, осадный режим. Перешли, и скорость э перезарядки дольше. Так, время прицеливания улучшается. Так, 2,7 в режиме 1,5. Разброс 0,36... В простом состоянии 0.25 в осадном режиме. Максимальная скорость 65, это в обычном режиме понятно. В осадном 20, то есть в осадном машина двигается еле-еле. Кстати, удельная мощность у машины хорошая, то есть будет быстро кататься до 65 максималкой и 23.5 удельной. Достаточно быстрая машина. В общем, ну, я и говорю, немецкая стерва про танки в принципе тут еще если прочитать, что тут прочитать что-то разработчики так разброс но в принципе все то же самое что я уже сказал ну и дальше в конце сейчас постараюсь быстренько прочитать здесь несколько у нас вопросов касательно огнеметных танков разработчики решили поделиться чтобы ну Игроков, наверное, возникло множество вопросов, что это как эта механика будет работать. Так, можно ли нанести урон одновременно нескольким машинам? В рамках прототипа реализация выстрела аналогично пулеметной очереди Соответственно, при пробитии брони танка противника каждое отдельное попадание нанесень... равно нанесению урона. Весь урон струи может влиять в одну машину, либо распределиться по нескольким то есть, как АУЕ получается. Могут ли быть непробития? Да, такое возможно. Струя огня и фугасный снаряд имеют схожую механику. Будет ли распространяться правило плюс-минус 25 на технику, а, короче, повреждения от огнеметной струи? Да, это системное правило. Как будет рассчитываться урон по модулям от огнеметного танка? Этот аспект находится в детальной проработке. По факту механики распределения урона по модулям будет условно схожи с углушением от выстрела САУ. Можно ли будет вывести экипаж из строя, нанося вражеской машине урон выстрелом огнеметного танка? Да, они там все внутри сжарятся просто. Да, есть возможность полностью уничтожить экипаж даже в высокоуровневых танках. Само собой, чем меньше размер экипажа и чем менее бронирован танк, тем проще это сделать. Готовимся. Есть ли возможность вызвать взрыв и укладки вражеского танка? Да, такая возможность есть. Будет ли выстрел огнеметного танка сбивать бусинки? Да, будет. Как будет работать механика урона струи огня через различные препятствия? У струи огня не будет отдельной механики урона через препятствия. Разрушаемые препятствия поглотят часть единиц урона и будут визуально разрушаться. Неразрушаемые препятствия являются непреодолимой преградой для струи огня. интересно. Будет вопрос про кусты. Кусты сгорят. Будет ли проходить... Стан через препятствие Условно говоря Как оглушение от сау. так. После финальной доработки Механик такой возможности не будет Если союзник попадет под струю огнеметного танка Будет ли ему нанесен урон После финальной доработки Механик такой возможности не будет Ну логично, другие не могут Значит и это не должен как будет работать механика оглушения от выстрела огнеметного танка? Если снять эффект оглушения аптечки, можно ли сразу получить его еще раз? Оглушение будет действовать в момент попадания струид кратковременно после него. В планах есть доработка механик, аптечки и рем ремкомплекта таким образом, чтобы они давали время, когда повторное оглушение, повреждения невозможно. Но это правильно, это как, к примеру, аварийная команда у нас в кораблях, мы получили пожар или затопление, используем эту команду, и там до да, 10-20 секунд у нас как бы защита от повторного а получения данного вида повреждений. Вот, я думаю, здесь тоже это было бы честно. Какие объекты на карте... А, вот, деревья, трава, заборы смогут гореть Первоначально дополнительных эффектов уничтожения окружения не планируется Возможно, они будут добавлены в игру позже Ну, да то нелогично будет, да? Мы стреляем по кустам из огнемета, а им пофигу Или что, деревья просто будут падать? Как будет выглядеть подрыв боекомплекта у огнеметного танка? С точки зрения логики, исторической? будет ли сам огнеметный танк более подвержен пожарам и взрыву боекомплекта? Боекомплект огнеметного танка это баки с огнесмесью. Шанс подрыва очень маленький, так как боекомплекта в стандартном понимании у него не будет. А вон шанс поджога будет заметно выше, чем силу больших размеров бака. Может ли огнеметный танк наносить урон сам себе? Нет, не может. Так, урон от огнеметной струи будет наноситься по всей ее длине или только в конечной точке попадания. Так, в конечной точке попадания. Как будет наноситься урон, если машина будет в воде? Урон будет нанесен при попадании в надводную часть машины противника. То есть понятно, если видим, по нам готовится стрелять огнеметный танк, надо сразу нырять, если есть возможность. То главное не забудь потом вынырнуть, а то можно утонуть. Это тоже интересно. Будет ли нанесен урон огнеметному танку, если он проедет по оставленным плану? Нет, не будет, но это тоже логично. А то что это самоуничтожится, еще сгорит нечаянно.